И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Олег Лавудвин. И я сегодня вам хочу представить такого уникального человека. Это Богдан. Привет, Богдан. Добрый, Он занимается нетрадиционной, такой, скажем, медициной. Это медициной же можно назвать, да? Но лечение, ну, лечением. Лечение ну, судьбы, лечение души, так, да. А, Эта речь сегодня пойдет о тибетских поющих чашах. Ну, вот они представлены тут разного размера у нас, да, очень интересные. Большие есть колокольчики, да? Как эти колокольчики называются? Ваджер. Ваджар, да? Ну, я знаю, что вот ваджер это вот эта вот верхняя часть, которая как бы концентрирует, либо направляет энергию, как оружие даже использует, да, да. да. В Индии. Так, ну, а... Ну, а собственно говоря, давай поговорим про тебя Ведь Людям же интересно, где ты был, где обучался Ты, по-моему, был в ашраме, там жил, да, некоторое время? Ну да, обучался в Таиланде, в Индии В Индии даже какое-то время жил в ашраме Когда изучал йогу, медитацию вот. Йога, медитация ты профессионально обладаешь, да? Ну, я как бы давно, ты еще начал в девяносто четвертом году изучать эти темы Вот Интерес был такой. Угу. Вот, и удалось повстречать встреч, разных продвинутых людей, уникальных, вот, которые достиг, достигли больших высот, вот, получить у них какой-то опыт, даже благословение в своем роде. Угу. Вот, и чему-то да, научиться тоже и раскрыть себе какие-то таланты, которые спали там. Ну, я знаю, я был на его сеансе И действительно талант у него есть Он раскрывает такие вот как бы Карты судьбы будущего да, Козыри вытаскивает Так, ну давай Поговорим немножко о самом сеансе В чем его смысл? Смысл в том, что Как видите, их тут 14 Да, да Потому что у каждого человека 7 чакр Каждая чакра, она и не Мужская, женская. Вот. А, то есть они на дважды это инские, да, а это янские, да? Янские, да? Больше, такой вот громче звук, да? да, да. Чем выдарить можно? Да. <свист> <свист> это ряд, да, получается? Да. Они, соответственно, выкладываются параллельно оси тела человека, да? С одной стороны янская, справа, наверное, да? Справа, да? Слева, янская, да? Так, мало никак. Хочу вот оставить очень уникальный и интересный отзыв, потому что, ну, понимаете, это вот как бы такая процедура медитации, по сути, это, да, но она воздействует на все тело человека, то есть психосоматически влияет, и я чувствовал, как у меня уходят спазмы в неожиданных местах, то есть это примерно, ну, если попросту объяснить, да, вот лежишь, лежишь, расслабляешься, и вдруг где-то там задребежало, и потом так тепло растеклось потом где-то там в этом месте, там в руке где-то, раз. И вот такие вот мышечные мелкие спазмы, они уходили. И, э, честно говоря, друзья, э, это же вибрация, да? А весь мир э, живет в вибрации. То есть уберет все, от молекулы, там, да, от атома до человека, деревьев и так далее. Э, и, соответственно, вот эта звуковая вибрация в меня проникала, и я, я это почувствовал. То есть у меня, ну, я не в первый раз, да, я думаю, на каждого по-разному свой будет эффект, да? Но на меня это действительно произвело неизгодимое впечатление, поэтому я вам всем обязательно рекомендую, приходите на вот эти сеансы, это как называется, сеанс медитации с помощью тибетских поющих чаш. Ну да, по-разному, да. говорят еще кланг терапия, в общем, да, можно как медитацию презентовать, один, да. один из видов медитации, медитативной практики. Особенно, если вы никогда не учились медитации, ну, так профессионально, да, то тут, как бы, вот эти чаши все сделают за вас. Так, ну, и как воздействие происходит? Вот, и чакра это диски, вот, и мы, современные люди, понимаем, что вот есть компьютерные диски, туда можно записать информацию. А, ты имеешь в диск с записью? Да. А, я думаю, плоский. У нас все эти... Чакры, диски, там уже информация наша записана. Mm. По судьбе, по качествам, по интересам. Это кармическая информация. Кармическая. Да. Наши прошлые жизни записаны. Также записаны варианты будущего. Настоящего да. да. Mm. Вот. И что это может поменять? Свою карму можно поменять. Да. Но мы Надеюсь, если каждый да. человек подоблюдает за своей жизнью, он может увидеть, что он э, есть разные этапы своей жизни. Где-то хуже, где-то лучше. И человек может менять свою жизнь. Так же. Ну, как мы говорим, европейцы, жизнь ⁇ это черные-белые полосы, да? Да, да. А да. может изменить его, сплошное-белое. Так да. что ли? Ну, разноцветная, скажем так. А, да, цвета да. еще добавятся, да, да. Цвета, они что же на 7 делятся? Семь цветов в основном. Да, да. да. Цвета тоже у нас записаны. Вот, вот это чакри 7 нот музыки, 7 цветов, да? Да, да, да. Что там еще? 7, Моты, да. 7 аур матрешки там да, записаны вот эти Друг другу тоже с Чаком связаны они, да? А, ну, конечно, да. Это все как одно целое, композиция такая. Вот. И, это, и самое важное, что у Чака есть свобода воли, свобода выбора. На эту свободу воли никто не может покуситься. Даже сам создатель, он ее не у -у -у. трогает. Ну, вот. это уже каждый человек сам э, воля выбирать ну, ну кроме полиции, бандитов и налоговой всех вот в эту а так человек сам выбирает, да? да, этот выбор мы делаем каждый день с утра как мы, куда направим свою жизнь сегодня в какую сторону, вверх, вниз либо не вверх, не вниз поэтому мы можем видеть, что каждый человек Каким бы он ни был, грубо говоря, крутым, образованным, красивым, сильным, у него всегда есть шанс опуститься вниз вот, и стать каким-нибудь серым и никчемным. И наоборот, любой самый простой У скажем, человек... не шанс, а злой урок его опустить да, да. да. И наоборот, даже если человек он не образован, у него нет особых талантов, вот, популярности, у нее всегда есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Этих примеров тоже много. Вот. Я так понимаю, что это связано напрямую с вибрациями. Ведь чаш они передают вибрации, да, вот, концентрическими такими кругами, да, усиливают. Я знаю, они очень богаты персональными созвучиями, каждый из них, да, то есть многогранный звук идет, да, как аккорд. И, соответственно, вот то, что ты говоришь вниз, это понижение вибрации, да, это как бы ухудшает нашу жизнь. Да. А вверх, это выше как бы к создателю к Богу, да, более высокий звук, это улучшает нашу жизнь. Так получается. Ну, по-разному. Бывает, что человек слишком <счет> тоже высокую планку берет, его нужно опустить. А, и так даже бывает, да? Да, да. Чтобы не зазнавался. <счет> да, да. Так тоже иногда нужно, да. Вот. Но главная моя задача это. Чтобы где-то рас... числа бы, да, это же тоже грех. Да, да, да. да. да. Угу. Моя главная задача это обнаружить спрятанные способности у человека, которые он пока еще не раскрыл. Спящие. Они а okay. есть у каждого. Да. Вот. Oh. И, и когда человек их не использует, у него в, в, в сердце, как бы в сознании возникает такое вакуум, неудовлетворение. Вот. Mm -hmm. Он пытается это заполнить какими-то вредными привычками есть такое, есть, да и энергия уходит на эти привычки и он чувствует неудотворение не развивается и моя задача вдохновить его и судьба идет под склон ну да так, значит, давай объясним так что ты, получается, вдохновляешь человека, да, то есть для кого эти сеансы? Богдан? чтобы что, что человек, который почувствовал какое-то угнетение в жизни, да? Ну да, или неудовлетворенность, вот. Он больше раскрылся, да? да? Да. Это и творческие способности, и какая-то там э, система достигательства целей, да, достижения более быстрого, и там какие-то какие карьерные, да? Карьера, общение с людьми, связь с Богом. Вот э, самоосознание, ага. вот. духовность, да, да. Человека, Понять да? свое место под солнцем, вот, свои задачи жизненные, угу. для чего я вообще родился. Вот. Потому что порой бывает, встречаются люди, им уже за 40 а он, а он только начинает задавать себе вопрос а почему я вообще живу? Вроде уже столько много сделал, Да, -да, -да и, такое и он видит, что это все впустую ушло, и пользы никого не принес, ни себе, ни родным. Так что не ждите, когда он будет за 40, за 50, да, и вы еще не принесли пользы никому, а сразу обращайтесь к Богдану на его вот эти вот э, сеансы э, магической медитации с частными да, сеансами судьбы. Давай назовем это массаж судьбы. Он же такой духовный получается, звуковой, операционный массаж судьбы, да? Да, да можно и так назвать. Э, слушай, ну интересно, интересно. и э, Ну как происходит воздействие на человека? Каким способом? Ну, какие-то вообще методы используешь при этом? То есть я звуки направляю на чакры. Вот. У каждой чакры есть своя задача, настройка, скажем так. То есть это параллельно с чакрами, вот так ставится, да, да с чакрами? Да. Или на чакры, сверху? Иногда тоже можно поставить на, да? на живот, да. Чтобы глубоко пробива до крышного уровня, да? Да, да. Вошла в тело человека. Центровая чакра же сердце, вот, на нее mm. удобнее все ставить, кстати. Да, вот самая вот. большая Она вот создает вот. баланс. А вот как раз получается третья, да? А, они сдвинулись. Так, сейчас. Где там ноги получается? вот это вот. Да, вот это. Давайте послушаемся mm. здесь всю чакру Анахатра, да? Mm -hmm. И вот это, да? Mm -hmm. Здесь да. Так, и они как бы входят в резонанс с чакрами, да? Да, и, вот. и настройка. У нас же они разбалансированы ну. из-за на нашего неправильного образа жизни, э критичного мышления, вот, э эгоизма нашего, вот, ну, из-за да, наших да. ошибок вот <смех> из-за мыслей каких-то вот, нехороших вот. <смех> поэтому иногда их нужно настраивать вот. то есть можно я угадаю э, чаша срабатывают с нашими чакрами как э, камертон настраивали да, да. Да? и когда идет гармоничная их взаимосвязь, то получается вот эта божественная ось, божественная линия ну когда мы с создателем здесь творим да, ну, да наука же доказано, что звук он э, удивительный обладает свойствами. Еще в 30-х годах <клышлен> прошло века один американец, не помню имя, он изобрел а, такую пушку звуковую, которая тушит пожары, огонь. А -а -а. Вот. Но она, правда, <клышлен> только на близком расстоянии работает, поэтому пока пожарникам а -а -а. еще не изобрели такую, чтобы <клышлен> далеко било. Вот. Или есть пушка, которая разрушает кирпичную кладку. Тоже в Ютубе можно увидеть свойства. Ну, физиотерапия тоже используется ультразвуковая терапия. Да. Я даже видел, когда такая пушка, на размером с такая небольшая, ставится на позвоночник Атлант. Это первое позвоночение да, под черепом и как-то так вот его пробивает, что он встает правильно на место. Да. Ну, то есть такой же примерно эффект, да, тут получается. Вибрационная, да. И наши предки, они. мы это сейчас забыли уже. А вот колокола не, не просто так висят угу. Не для красоты Раньше, когда была любая проблема Эти колокола использовали В лечебных целях? Да, например, эпидемия в деревне вот. И звонили в колокола Два-три дня подряд Эпидемия исчезала Эпидемия исчезала? Да Потрясающе Это Тоже в истории можно почитать Ну я слышал да, что колокольный звон лечит Но я же еще и слышал, что колокольный звон Вот как бы колокол отлит таким образом, что от одного удара он звонит, звучит, да, примерно звук идет в минуту. Здесь же побольше получается. От одного удара он минуты 3-5 может звучать, да? Ну не 5, наверное. Но тоже где-то да, 2 две 3 минуты может звучать, да. Да. То есть они таким образом сконструированы чаши, что у них вот идет вот эта вот концентрическая вибрация, они сами себя прогревают как бы, да, вот этот звук. Да, если воду набрать чашу и раскрутить, то там появляются лепестки лотосов. Вот осов? На воде. Да. То есть э, описывается же чакры как э, с лепестками. Да. Вот. И вода, как, когда раскручиваешь, вот, вода вибрирует. Это во всех чашах? С а, больших. Да? Маленьких не получается, они слишком маленькие. А -а -а. Вот больших, да. Это можно продемонстрировать. Ну я понимаю, этот концентрические круги э, вибрационно отходят от краев, ну, да, да, да, да, и когда они пересекаются, интерференционно получается рисунок, такой похож на водопровод. Да. Интерференция, друзья. Так, интересно, интересно, Богдан, а колокольчики для чего? Получается уже не чакры? В принципе, тоже вот. Для пята. Да, так же, как <с, <с, наши колокола вот, на церквях. Угу. У них такая же функция. Зуб, который лечит, да? да? И форма тоже Непростая А, они без язычка? Да. А, они такие получаются как ну как чаша по сути да форма также да сейчас вот э, можно увидеть много роликов и научных статей о конструкции вселенной вот угу. и современные ученые они говорят что вселенная она имеет вот такую форму как Хуже форма, да. чаши с ножкой как, считается с ножкой да вот и да. планетарная система они вот так вот нанизаны на эту а. ножку. Но это я так представляю, если принять во внимание, что вселенная появилась из большого взрыва, как все время научные говорят, да, то в некой точке произошел взрыв, давно она да. пошла вот расширяться, да. Похоже, кстати, знаешь, когда вот самолет пролетает звуковую вот эту да. а, как она? Барьер. Барьер да. звуковой барьер, да. Я видел на фото, прям видно. Вот самолет, да, за ним вот такой такой фигурой, э, ну воздух сгущенный, да, да, да, там да. плотный. Ну, ядерный грипп, он тоже такую форму имеет Здоровый Не похоже, он да, таким, да, да. Да. Да? да. Поэтому это природная форма uh -huh. И... Ядерный грипп это природная форма <св> И наши чакры, они также работают Вот Нижние чакры, они маленькие mm -hmm. Если мы верхние развиваем, они тоже расширяются вот так. Потому что нам уже нужно общаться с Богом, да? со Вселенной Бог огромный, мы маленький. вот тут у нас чаша находится, такая? Да, Верхняя чакра, она самая широкая. Должна быть. То есть это, по сути, вот энергетический, энергетическая форма человека, Вот Тут голова, тут плечи, тут все тело пошло. Тут письмо какое-то торчит. Интересно так. Ну, а еще что ты используешь во время медитации? Uh, То есть вы... ты же сам еще входишь в такое же состояние? Да, да? я стараюсь как бы в резонанс войти с человеком, чтобы увидеть его проблемы и его сильные стороны, чтобы ну, увидеть проблемы, чтобы понять, с чем работать, и сильные стороны для того, чтобы понять, куда человеку развиваться, как себя раскрывать. Ну, сильная сторона, это что ты там не мышечный карте смотришь, да? Что это? Ну, талант а -а -а. способности, судьба, да. да? Как его а -а -а, голосу, у тебя, судьба, получается лучше. есть за предвидение? Я думаю, ясновидение или как это назвать? Ну, он такой небольшой. То есть моя задача это увидеть как бы потенциал, чтобы да. вдохновить человека на, на развитие этого потенциала то есть после каждого сеанса, дорогие друзья вы будете уходить вдохновленными да, с готовой вот этой вот формулы куда направлять свои шаги, собственно говоря да? что делать, а что не делать из-за суеты, да человек, он э, привык руководствоваться страхами или сомнениями mm -hmm. вот. и из-за этого он закрывает в себе свои силы вот, свое могущество оно есть у каждого причем вселенских масштабов свои таланты, свои, свое творчество закрывает у глубоков советских масштабов да. поэтому э, у каждого человека можно это раскрыть вот. но это не просто, потому что если человек всю жизнь привык бояться чего-то вот, или избегать каких-то направлений в судьбе вот, то порой с одного сеанса даже и недостаточно вот. но чтобы вдохновить, чтобы он начал хотя бы думать ну, говоря, что? сколько надо до сеансов? А, ну, бывает так, что. Ну, вообще, вот поясни нашим зрителям, да, для чего это надо, что с ними происходит, и когда он будет, ну, наверное, результат же все хотят да. получить, да? Вот сколько там результат чего... Результат зависит от человека самого. Я не да. могу его заставить. Будет это цель не будет? Да, я могу только указать направление, вдохновить. Вот. А Бывает, что человек уходит вдохновленным, действительно, он да. об этом думает Ну, Пока... решать вам, действовать вам в жизни, да. да? потом, когда приходит на работу, домой, опять в привычную суету свою Да-да-да Вот он да меня... Тут начальник по башке, или домов, мечта на него над работой его сложился, там, да? И он опять ушел в закон, в себе, да? В привычную свою, в коробочку вот эту вот Психонациональная коробочка, ну, я имею в виду, да? Да, потом приходит неделя-другая, и он думает, что-то кажется, я ничего не сделал, угу. опять пойду Но бывает так, что с первого раза что-то человек делает, и что-то происходит Друзья, вот сегодня был как раз проведен такой сеанс, один из первых, да, мне я действительно вдохновлен, и я вот здесь, ну вот, э, ожидаю, да, что вот, э, знаете, в таком, в предвкушении нахожусь. Вот что же, что же, что же сейчас случится завтра, там, послезавтра, да, вот. вот уже должно как бы сработать то, что давно ждал. Э, спасибо тебе, Богдан, большое. И, э, ну, поподробнее расскажи, как к тебе приходить. Наверное, по телефону созвониться, да. Это, во-первых, в Москве, да, для москвичей. Э, сколько сеансов, это индивидуально, видимо, да, с каждым. Подбирается, да, да? да? Или по желанию человек там, устал на работе, да, за месяц, например, да, пришел, просто разгрузился, да? Да, так тоже можно. Релаксация. И ну, наверное, все, что можно было на видео рассказать, мы рассказали, да. Самое главное вам действительно не смотреть видео, не слушать это вот все, да? а прийти и почувствовать на себе. Потому что если вы не почувствуете. Что бы мы тут не расписывали, да, согласен. Что бы вы не рассказывали, это, во-первых, у каждого свой опыт, да. А во-вторых, но ну, чужую вот эту вот информацию, да, не внедрить ни в ваше тело, ни в сознание, ни в карму, да. То есть на себя чужую карму не оденешь. Правильно я говорю? Да, ну об этом самому прочувствовать. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал, здесь внизу ставьте лайки и под этим видео будут телефоны, по которым вы можете найти нашего великолепного мастера Богдана. И дальше мы снимем в следующем видеоролике еще кое-что интересное, еще кое-какие секретики об этой уникальной методике. Дорогие друзья, и не прощаюсь, до новых встреч!